здравствуйте дорогие мои друзья Эх, чудесный снежок уже вот навалило даже дорогу там засыпал у меня дорогу теперь чтобы выехать я надо почистить надо не лениться взять как говорится лопату у руки и тут метров 200 прочистить до до дороги которые по которой можно проехать но это даже хорошо меня радует что такая погода Потому что снег, знаете, прямо, ой, какой запах, не представляете Вот умение дружить с водой, со снегом, настолько они хороши Знаете, я особенно люблю нырять зимой, купаться в прорубе И, ну, как бы погружаться с аквалангом тоже именно под лед в проруби И потому что тогда только чувствуется энергетика воды ну, вот настоящая энергетика воды. Знаете, какой кайф из ну, с глубины, когда опускаешься метров на 5, на 10, еще, ну, то есть не так далеко, и смотреть на лед. Смотреть на лед снизу и видеть вот это вот солнце. И самое главное, воду. Вот Цвет воды зимой подо льдом, он настолько непередаваемый. Вот если энергетически это просто такой кайф вы даже не представляете такое наслаждение просто просто видеть это тогда ты объединяешься с этой водой но к сожалению эти эти мелочи но ну, часто недоступны нам мы ну как бы не понимаем что вот посозерцать снег посозерцать вот этот падающий снег стихии воды и стихии ветра объединяется в этом когда вы имеете возможность простых прогулок созерцать вот этот вот снег же он разный он разный и ощутить его особенно когда он чистый он еще не впитал вот эту грязь этого мира хотя он хорошо хорошо очищает пространство на самом деле многих из нас раздражает что снег там тяжело ходить становится скользко но умение дружить со стихиями, объединяться с ними, и в том числе вот практики со снегом. Практики со снегом. Ну, собаки начали беситься тоже. Свои, у них свои практики со снегом. Так, так. Ну, начал, началось началась бесня. Сейчас придут сюда, мне микрофон снесут или меня снесут. Без этого они не могут. Ну, Герда пытается мышей найти под, под снегом. Это ей, правда, слабо удается. Но все равно инстинкты берут свое Ну так практики со снегом Знаете, тяжело говорить об этом словами Потому что на самом деле не передашь Вот это ощущение цветовое, энергетическое Когда вы умеете, можете объединиться со снегом Вот, к примеру, даже сидя ну, Либо на снегу, либо может быть, там <смех> стульчик с собой там перенесу, или там хотя бы какой-то коврик, чтобы если вы недостаточно закалены. Так, ну, собаки пришли сюда и начали пихаться. Так. Вот этого. Да, да, друзья мои, простите, за, за это. Вот сейчас улегся у меня под ногами тоже весь, весь снегу. Довол, довольный, потому что любит тоже барахтаться в нем. Понасмотрится на меня. <смех> Понахватается от меня привычек дурных. И тут вот хрюкает под ногами. Так, друзья, практики со снегом. Самое, самое главное. Во время прогулок, вот так же, как как мы делали иногда с землей, вы идете, расфокусируете глаза или стоите, примец, созерцаете. зерцаете. Можно на прогулке. Расфокусируйте лучше, когда, ну, как бы поле, потому что растения, все-таки деревья немножко отвлекают своей энергетикой. А вот в поле вы расфокусируете взгляд. Немножко полуприкрытые веки Начинаете ощущать вот это вот И как бы стекаете То есть ваше сознание из головы Вы стекаете сначала на уровень колени, Колени на уровень ног И свое поле распространяете Как бы по снегу Не надо слишком много поначалу Где-то вот в пределах Впереди себя в пределах там Десяти метров И идете и начинаете сливаться Ощущать себя снегом Это немножко другое чем К примеру Созерцание воды, хотя это та же стихия, но в чем-то здесь получается вот эта кристаллическая твердость, часть стихии воды и в чем-то даже если есть некоторый ветерок, какая-то метель, то это вообще идеально, то есть вы объединяете три стихии сразу, в работе со снегом вы объединяете три стихии сразу. И когда вы идете, вы имеете возможность начинать ощущать какие-то проблемы у себя. Если у вас есть подключки, какие-то проблемные со здоровьем места, вы как бы их тоже... Вот, например, там болят, болит у вас спина, или болят там, не знаю, почки, болит горло. Вы как бы все это стекаете, как, знаете, становитесь в чем-то жидким, стекаете туда, в этот снег, и тоже становитесь вот этими множеством маленьких кристалликов. То есть вы как бы разъединяете, разбрасываете свое, свое тело, свою энергетику по этому снегу. Как знаете, вот выбивают ковер. Вот иногда, я не знаю, сейчас это практикуется где-то. Люди зимой выносят ковры на снег, потому что так пылесосом иногда не возьмешь все. И вот начинают их выбивать, и потом, правда, остаются некрасивые серые пятна. Не очень хорошо. Но природа быстро это убирает. И вот в чем-то надо побывать таким ковром. То есть вот практика такая, что вы идете, либо стоите, и вот объединяетесь со снегом, и чувствуете себя там. Прямо, а если еще есть ветерок и метелька, и вот, и вот вы там прямо в этих трех стихиях купаетесь, наслаждаетесь. Земля, вода и ветер. И настолько это очищает, что даже небольшая практика позволяет вам вот после такой прогулки прийти обновленным не только, как говорится, отдохнуть, но и физически скинуть в себя большое количество грязи, которая, ну, наш мир несколько агрессивный, на нас накапливается, знаете, чужеродные мысли, чьи-то сплетни, слова. Нам кажется, что это, даже если где-то про нас говорят, бывает это, налипает на нашу энергетику, как вот такие пятна. А если мы их не смываем, они начинают уже проникать в нас, внутрь, и даже могут повезти и... Ну, в минимально это там к плохому настроению, к обесточенности, как бы, к нежеланию чего-то делать, а уже потом может перейти в болезнь. Но если вы умеете работать, умеете, чувствуете, дружите со снегом, не боитесь всего. Всего, чего вы боитесь, тем более каких-то природных вещей, это ограничивает, это сужает. Вы как бы закрываетесь этой скорлупой, пытаетесь отгородиться от мира. И настолько это неправильно. Настолько это, вы превращаетесь в какую-то, ну как бы улитку, но не очень красивую улитку Улитку бывают красивые существа, а именно вот в этом домике И боитесь даже один глаз там высунуть, чтобы посмотреть, что там в мире Мы часто действительно смотрим на этот мир, вот прямо через такой вот, через замочную скважину И пытаемся судить о нем, что вот что-то там страшное в этом мире, очень страшно, снег выпал Вместо того, чтобы порадоваться, насладиться и понять, что вы часть этого мира, часть природы И тогда, она, во-первых, земля вас будет защищать Просто земля, по которой вы ходите Вот этот снег, он, он будет всегда вашим Потому что вас, вот вы сделали эту практику, и у вас остается эта энергетика Вы становитесь своим И вы уже, может быть, знаете, будете меньше спотыкаться Меньше болеть, естественно все это очень простые вещи. И знаете, вот словами нельзя, вот как, знаете, упражнение, там, зарядка. Раз-два, встали, вдох, руки там выше, ноги шире, там прыжки, отжимания, это все хорошо. Но вот в этих практиках должна быть стихийность. Вы должны уметь расслабить свой разум, как бы уйти от него, уйти в душу. И даже вот если вам что-то хочется, вы объединились со снегом, чувствуете, он вам будет подсказывать, к примеру, в вашем теле начнут возникать какие-то там, может быть, огоньки дискомфорта или боли, показывая, где у вас проблемные места. К примеру, если вы ну, не очень тестируете свое тело, можете не понимать, где у вас эти подключки, то вот объединившись со снегом, он может подсказать вам, у вас там где-то стрельник, где-то кольнет. И вам надо только к своим не разумом больше, а своей душой, осознанием как бы на, на выдохе опустить вот это. Снять, попросить внутри себя намерение выразить, попросить снег очистить вас Убрать, чтобы кристаллы снега, знаете, они вот как соль часто очищают Вот кристаллы снега, они похожи, они очень хорошо, как и вода Забирают информацию негативную Умеют ее растворить и переработать Сделать из чего-то грязного что-то чистое Поэтому практика работы со снегом, это важно важно снег со льдом немножко по-другому немножко по-другому но все-таки умение работать всегда понимание что вот куда бы вас ни закинула судьба там, вы часть этого пространства вы часть этой вселенной и важная часть не какой-то там непонятно что такое какой-то пылинка а часть осознающая имеющая возможность Своим намерением влиять на пространство Естественно, благоприятно влиять Потому что, знаете, паразитарные э, намерения пространство блокируют в конце концов Как знаете, у любого организма есть вот такие, такие защитные Если проявляется что-то такое чужеродное Туда отправляются как бы лейкоциты И там начинается начинают купировать эту вещь и убирать, уничтожать Так и в пространство оно... В конце концов, оно убирает паразитические воздействия. Если кто-то пытается все в себе как бы захапать, пожрать, уничтожить, загадить, то в конце концов система его все равно выкинет. Что бы он ни делал, какие бы там заклинания и какую-нибудь мощь самого там сатаной не применял, все равно вычеркнут с поля. Ладно, друзья мои, пока.